Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим теплый салат с папоротником. Для этого нам понадобится папоротник, предварительно вымоченный в соленой воде и отваренный. Яйцо сырое, куриное, консервированная кукуруза, сливочное масло, рыба. У меня минтай. Отвариваем рыбу, добавляем в воду немножко соли, черный перец, зиру и немножко гвоздики. Для украшения салата можно взять кунжут. Когда приготовится рыба, разбираем ее. Разогреваем глубокую сковороду или вок. Добавляем сюда наш папоротник. Обжариваем несколько минут. спустя пару минут добавляем нашу рыбу жарим 2 минутки добавляем взбитые яйца обжариваем до побеления белка на медленном огне белок начал сворачиваться добавляем кукурузу Все хорошо перемешиваем посыпаем наш салат кунжутом можно кушать приятного аппетита